Либо вот таких вещей связано с энергетически загрязненным пространством и говорит о том что у кого-то в семье появляется тоска внутренняя мой вам совет для того чтобы коды эзотерические шумы эзотерические работали лучше очистите пространство очистите пространство где находитесь как найти элемент загрязнения можно ли использовать какие-либо эзотерические практики? Да, можно использовать тесновидение. Необходимо представить, будто всю вашу квартиру вы видите сейчас, как будто в ней выключен свет. И мысленно пройтись по всей квартире. Вот где будет светиться этот предмет, который светится, его необходимо либо энергетически очистить, либо выбросить. Потому что это будет энергетически загрязненный предмет, который необходимо убрать. В случае, если у вас есть э, возможность и есть дар вот такой, что вы можете это просматривать. Как можно очищать? Я об этом очень подробно рассказываю на первой ступени школы Кайлас, которую вы можете сейчас в данный момент и на следующий год проходить абсолютно бесплатно, используя YouTube-канал или мой канал. Я рассказываю там об энергетическом очищении пространства, рассказываю, как сделать так, чтобы длина жизни человека определяется волнами времени. В случае, одна из особенностей людей, которые долго живут, это особенность в их позитивизме. Они стараются во всем плохом найти что-то хорошее, злюки долго не живут. Вы обижаетесь? Знаете когда вы обижаетесь вы стареете и быстрее умрете поэтому если у вас есть свекруха которая очень часто обижается знаете ничего страшного она умрет раньше вот так жестоко и ужасно да не нужно обижаться берегите жизнь не нужно злиться берегите жизнь иногда вы обижаетесь на какие-то совершенно ненужные